Разбираем сайт интерьер и дизайн, студии Алены Рожковская, дизайн среды, обитание человека. Алена Рожковская, дизайнер интерьера, руководитель студии, влюбленная в дело. Не беспокоить, Не беспокойтесь, мы все сделаем. Ну что ж, отлично. У меня здесь немножко затемнено, то есть камера показывает с большим осветлением. То есть, по факту, здесь темный рисунок, и Алену видно очень плохо. Я бы вывел именно себя, как хорошую фотографию, и не как туриста. Где-то на. Где-то, да, а как эксперта на объекте, либо, ну, как-то более, скажем так, более презентабельную фотографию, которая человек может понять, что вы действительно там эксперт. Вот, поэтому лучше всего фон можно оставить, но себя надо вывести нормально. Дальше смотрим. Алена Рожковский, дизайн интерьер, руководитель студии, влюбленная в дело. Так, по-моему, это уже повторение. Вы два раза на первом экране показали, рассказали. В принципе, одно и то же. Смысла в этом нет. И не очень понятно, ну окей, если эта презентация хорошо, такой же, да, совет, как в предыдущий раз, что если вы непонятно, как вы делаете, как сюда люди попадают, если люди знакомы с вами, то, значит, зачем мы с вами знакомимся, им нужен офер, если люди не знакомы с вами, то им интересней, тоже, значит, чем вы полезны. Ну хорошо, ладно, давайте так это пока оставим. Лучше поменять то, что на первой страничке, может, посмотреть предыдущие, да, мои комментарии, они, в принципе, похожи. Тоже лучше убрать, потому что оно уже было. «Мы работаем, чтобы вы отдыхали». Ну, это такая заезженная фраза, которая ни к чему не обязывает, ни о чем не говорит. Что это значит вообще в жизни? То есть вы бы, что, вот, вот вы видите слоган на грузовике, который проезжает мимо. «Мы работаем, чтобы вы отдыхали». У вас какое впечатление происходит? Что вот прям, что люди о вас лично заботятся? Да нет, вам... Приходит впечатление, что просто не знали, что написать, и написали какую-то общую фразу. Нет, так не работает. Поэтому какие бы вы теплые слова сюда не вкладывали, это писать не нужно. Это тем более такими большими буквами это не подойдет. Что писать надо и что делать надо? Надо писать, что, чем вы полезны. Единственное, что волнует человек, который сюда зашел, чем вы можете ему помочь. Что конкретно вы делаете? Не надо вот абстракцию навязывать, и вы сами себя хвалите, что вот, да, вот мы работаем, а вы отдыхаете. Или у нас вот объединяем ландшафт, дом, интерьер, вот, например, душное, душевное пространство для жизни. Воплощаем вашу мечту о комфортном. Откуда вы знаете о моей мечте? Ничего вы не знаете. И в уютном доме в реальности, взять на себе заботу по ее реализации, мы приведем вас из мечты в сказку. Вот какое-то супер волшебство, непонятное, неясное, ну фокусники. А что вы делаете, я до сих пор не понял. Я уже промотал один экран, второй экран. Вот, а вот только я домотал, чем мы можем помочь. Вот смело все, что выше, удаляйте, уничтожайте и просто вот отсюда начинайте. Что мы делаем? Вот это нормально. И почему вы, вы нуждаетесь в нас? Я ни в чем не нуждаюсь, не надо принуждать человека к чему-то, это какое-то… Ну, то есть откуда вы знаете, что в чем я нуждаюсь? Я, может, не хочу в чем нуждаться. Я убираю себе нормального ответственного специалиста, который не пытается мной манипулировать, не обращается, там, что я в чем-то нуждаюсь, и не убеждает меня, что я какой-то… Ну, не такой, что я в чем-то нуждаюсь. Нет, я хочу выбрать конкретно моя цель такая. Это не нужда, это ну, то, что я… Мой выбор. Нужда лучше не писать. Есть Участок для дома. Если вы не можете определить с географической точкой будущего дома, не знаете, какой выбрать ландшафт. Не знаю, не могу. Ну, как бы. Хорошо, если я не могу или не знаю, лучше всего не писать, что если я не могу, не знаю, да, может быть, сразу посоветовать. Типа, как выбрать, то есть, что я могу сделать. Не, надо убрать у вас, что мы что-то не можем, на ситуацию такую, что вы можете сделать. То есть я могу помочь определить географической точкой будущего дома. И почему это ценно? Почему это ценно? Может быть, я вообще, вообще об этом не думаю. Что значит географическая точка будущего дома? Это значит, где строить, да, в каком направлении, или что это имеется в виду? Или на возвышенности, или в болоте? Вот я не очень до конца понимаю вот данный термин. Ну, то есть не очень понятно это все. Не знаете, какой будет ландшафт? ландшафт? Как мы выберем ландшафт, если мы там еще не определились? Тоже не ясно. Лучше конкретно, да, что вот в каком районе купить дом? На плоскости или... С рельефом. Вот это четко, конкретно и понятно. Если вы это имеете в виду, я понял, по крайней мере, вот это. Мы поможем определить с местоположением участка и подберем предпочтительный. Хорошо. Поймете, где ходить, жи... хотите жить, каким должен быть участок по форме и размеру, какие соседи должны его окружать. Я бы здесь предпочел, чтобы не это писали, что вот я что-то пойму, сделаю, а конкретно. То есть можно сделать даже таблицы. То есть лучше всего не велить воду, а сразу предложить какие-то решения. Примерно это может выглядеть следующим образом. Пройдите там условный тест какой-то, типа одиночка с семьей, с маленькими детьми и вот будет тут написано по категории там дом, тут дом не нужен, квартиру купите в центре, здесь типа дом нужен на рельефе, здесь там дом нужен рядом со школами, вот и вот какие-то такие вещи, да, типа, пусть человек сам... Вот в этой квалификационной таблице увидит себя. Тогда он поиграет немножко с ней, увидит, что вы эксперт, что вы разбираетесь, и здесь какие-то советы эксперта. Тут можно себя поставить, и тут будет написано «советы эксперта». Пришлите там, допустим, введите свой e-mail, и по вашему имейлу e я дам вам обратную связь, уже дам консультацию конкретно Тогда уже представьте, человек вместо вот того, что он прочитал, он увидит какую-то конкретную полезную вещь, и он не прочитает, что вы что-то можете, а увидит, что вы реально можете, и что вы эксперт. Проекты домов. Если вы можете можете площадь, то же самое. То есть, если я не могу определиться, дайте мне инструмент. И, в принципе, тогда, вот я что могу сказать, если вы так сделаете, то будет очень здорово, что вы сможете презентовать инструмент. То есть вы можете быть ничем, мы можем вам помочь, а три инструмента выбора идеального дома. Это будет у вас реклама. То есть вы можете рекламу в интернете, в Фейсбуке сделать таким образом, что три инструмента, которые используют профессиональные дизайнеры для выбора дома, и даже если вы не знаете, какой он будет. Вот, вы можете это сделать спокойненько, и тогда на эту рекламу будет кликать большее количество людей, клик у вас будет недорогой, люди сюда заходят, а вы говорите, пройдите тест, квалифицируйтесь, и в принципе здесь уже все будет адаптировано. Я бы так, наверное, сделал, это было бы, ну если вот такой способ использовать, это мне кажется было бы разумно интересно. То же самое с ландшафтным участком, стилистика, вот даже 5 у вас, 6. То есть идея-то хорошая, только нужно показывать, не если вы что-то не знаете, а показывать то, что мы знаем и как нужно делать. А вот это что за ужас? Вот, вот, вот это никому не показывайте, это, это что, это плохо или, или как? Вот это вот жучайшая жуть, абсолютно непрофессионализм, так нельзя делать и так не надо делать и, короче, лучше, не, лучше такой узел не показывать. То есть человек, который мало мальски понимает, он не хочет вот так вот жить точно, он не хочет вот так вот ютиться, он не хочет делать вот такую вот штуку. Ну, то есть, ну, нормально люди так не делают. Нормальный санузел выглядит не так. Он выглядит нормально, когда заходит человек, здесь там у тебя там раковина, где-то там у тебя душ, у тебя есть там на все место и, соответственно, спокойненько все размещаешься даже Да, не так, то есть ты заходишь на раковину, у тебя красивая вещь там. Санузел, может быть, или душ вообще где-то вот здесь, а здесь там ну какие-то еще там элементы. Вот, соответственно, ни в коем случае не так, то есть все распределено должно быть. А здесь видно, что куда-то что-то как-то пытались ютиться и уместить, и даже если это нормальные чертежи якобы, да, то вот эта вот адовая планировка, ее никому не показывайте, сотрите ее и ну, не допускайте. Я вот не знаю, вы профессионал, если вы такое вот как бы делаете, рисуете, или это не вы. Вот я до конца не понял, да, если это не вы, то прошу прощения. С планировкой тоже, кстати, посмотрю. Ну тоже, да, вот эти вот угловые решения, это жучайшая дичь, не надо так делать, надо нормальные планировки делать. Если есть другие, лучше сделать другие получше. Так, рабочий проект, окей. Комплектации, контроль поставок, ну тоже какие-то непонятные штуки. Что это такое, обои выбираем. Ну не ясно, иллюстрация не ок. Дальше, Авт, вот это хорошо, да, вот что-то на авторском надзоре, то есть какой-то логотип, что это такое только, ну как бы причем тоже какой-то лист там смотрится ну, то есть в целом нормально да да есть какая-то движуха вот и есть понимание что здесь что-то происходит но как бы можно получше было снять так хорошо с этим окей идем дальше работа над проектом как сделать запрос свяжись с любыми Удобным способом расскажем свои мечты, мечте, Да не хочу я связываться, я не хочу, чтобы меня грузили. Там. Меня сейчас будут продавать, я сейчас буду полчаса или час времени своего тратить, чтобы меня там грузили, типа вот, э, как вот мечта. Я точно этого не хочу, я не буду связываться. Мы свяжемся с вами для обсуждения дальнейших действий, или если оба стороны придут к соглашению, то назначим встречу. Ну, типа, еще и набиваете себе ценность. Ценность не надо набивать, типа, вот так вот, если обе стороны придут к соглашению, но, ну, типа, вот мы тоже крутые. Чтобы вы крутыли, крутые были, надо вот это показать, вот, как я сказал, чтобы человек сам понял что вы что-то понимаете, и захотел это купить, а здесь вы как бы предлагаете, еще не доказав свою компетентность, а может быть даже подпортив ее где-то, потому что я сейчас в негативном расположении, потому что я чувствую, что вы везде говорите, что я какой-то неудачник, у нас вот много проблем возникает, это не очень хорошо, то есть клиент должен чувствовать себя хорошо, тогда он будет ну, нормально читать все это дело, если он не готов учиться, то есть, если он заранее не готов учиться, то очень важно, чтобы он воспринимал как бы, ваши рекомендации, советы не в штыки. Я осознанно сейчас понимаю, что то, что я сейчас рассказываю, но тоже, возможно, кстати, будет в штыки принято. Почему? Потому что я стал критиковать то, что сделано, но у меня нет задачи, вам понравится, и там, чтобы вы там у меня что-то купили, у меня есть задача объяснить, да, как ä, это правильно, вот, поэтому я здесь как бы не совсем стесняюсь в выражениях, и я могу это делать, потому что вы уже как бы отправили ко мне, то есть э, статус эксперта уже как-то ну призван, да, то есть он уже его не надо заново продавать. Если это так, то тогда вы тоже так можете делать с клиентом и, возможно, это будет окей, потому что в целом как бы клиент сомневающийся, который ну смотрит, видит какие-то вещи, он уже хочет, то есть он тогда я к чему, к тому, что тогда вот так вот уже можно писать, потому что у вас статус есть, и вы можете делать в принципе все что угодно, да, в том числе и на минусы указывать клиенту, если они есть. Как я вам сейчас указываю, я могу это делать. Вы тут просто можете либо обидеться, либо нет, но в целом мои советы полезны. Вот если там не обижаться, вот. Но вы можете делать это только в том случае, если клиент признает, признал в вас эксперта, вот как вот только что мы сейчас обсуждали. Здесь этого еще нет, но я вам дал стратегию сейчас, если вы это увидите, то для того, чтобы вы могли это писать, чтобы клиент на этой страничке увидел в вас эксперта, то вам надо ну, сделать тест, да, заменить картинки, и тогда вы будете в целом как бы в его глазах уже экспертом, и тогда его желание заполнить табличку и нажать на кнопочку «Я хочу с этим экспертом проконсультироваться», она будет оправдана, она будет логична. Сейчас пока такого нет. Надеюсь, иллюстрация, которую я сейчас сказал, понятна. Писание договора, первая встреча, знакомство, чтобы сотрудничество было, ну, окей, вот это вряд ли будет читать, лучше картинки сделать. Запрос, значит, договор, этап работы, сопровождение проекта. Так, хорошо, комплекс наших услуг и наш профессионализм дает гарантию, что ваши нервы будут в порядке. Я не понимаю, какой комплекс ваших услуг, и вы не продали свой профессионализм, потому что я, кстати, ни одного объекта вашего не увидел, где хоть один ваш объект. Это какие-то люди непонятные мне, это какой-то дом американский, это какой-то сад там французский или... Из Лондона, я не знаю, английский. Вот, тоже какие-то чужие люди. Где ваша работа? Ни одной вашей работы нет. Ну, то есть я подозреваю, да, что вот это, наверное, и вот это, да, что надо точно поправить. Вот, А что вы конкретно сделали, непонятно. Как я могу узнать профессионализм? Покажите сначала, что вы сделали, а потом я пойму, что да, вот профессионал. Даю гарантию, что наши нейропроедки, бюджет сэкономить, семейная часть не повышенные. Попро... Ну, это все какое-то вы в мою жизнь, в мои какие-то в личные переживания. Откуда вы знаете, может, у меня есть семьи-то и нет, и я ее не хочу. Откуда вообще про меня что-то знаете? Ну, непонятно. Наши проекты, вот, вот, отлично, смотрите, то же самое, вот то, что я рассказывал ранее, да, когда комментирую, покажите конкретно, что вы делаете, вот наши проекты, что мы делаем, и тогда сейчас у меня уже к вам доверие есть некое, я вижу, что вы что-то сделали, хотя я не понимаю, что это за угол, честно говоря, и что вы тут картины расставили, как проект я это не понимаю, но хотя бы что-то живое, вот еще один угол, окей, еще один угол фотографии ну то есть я понимаю что вы делаете какой-то декор декоративный какое-то оформление причем здесь какой-то пакет нет это очень плохо вам надо все это делать переснять нормально но ну, я бы это не купил никому бы не советовал вам надо переупаковать эту всю историю нормально да что это такое вот что вот это вот такое вот что там такое там какая-то штука ну хоть в фотошопе ее замажьте что это такая за тема там неясно очень отваливается ну нет но ну, это очень плохо очень плохо, объективно, да, я вот там ничего не говорю, просто это надо переделать, надо это перефоткать, съездить, сделать нормально, нормальную фотографию, дневной свет, ну нет, это вообще не идет, конечно, да, вот так вот тоже, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вам надо возможно работа и портфолио хорош, но вам нужно сделать нормальный стайлинг, да, нормально сделать фотографа, взять не с айфона, фоткать, короче, вам нужно заморочиться, иначе, ну, я не то, что говорю, что это не будет работать, возможно, у вас это работает, я говорю просто, чтобы я никогда бы никогда не нажал, при альтернативе огромнейшей в интернете, да, если я вас не знаю, да, и не доверяю вам лично, да, как профессионалу, может быть, к вам идут только по рекомендациям, тогда сайт вам даже и не нужен этот. зачем с WhatsApp показывать, что вы делаете, и все, но если вы делаете сайт для людей, которые будут там что-то смотреть, это, это не годится, нет, это так нельзя. Стоимость услуг, СМЭ, прайс, отлично, да, я должен что-то скачать и какой-то прайс смотреть. Нет, сразу укажите, что за прайс. Да, ну вот стандартный проект, вот тут еще там целая тема, которую я буду там изучать. Нет, лучше сразу указать примерно, а прайс, ну, как бы что, по ценам я должен что-то, какое-то впечатление составить. Цены нужно обсуждать желательно уже после того, как я пойму, что вы эксперт. А сейчас получается сразу ну, в конце только прайс хорошо подготовлен детально да вот все остальное очень-очень слабо, в первую очередь я бы начал с упаковки все-таки портфолио, потому что это наше лицо, это то, что мы делаем. Если вы сделали этот один объект, его тоже можно хорошо упаковать. Просто перефоткайте его, подпишите, что где, опишите, где, как вы делали, сделайте тест, то, что я выше сказал, и это уже будет в 100 тысяч раз лучше работать, хотя бы на конвертацию клиента в консультацию. После того, как вы хотя бы клиента на консультацию привлечете, там уже вы сможете ему прайс показать и все остальное. Вот, консультации бесплатна, надо не консультацию, а результат консультации сделать. Вот, Поэтому в целом все очень плохо, но как сделать, я по-моему сказал, если есть желание, делайте. Прошу не обижаться, да, здесь идет именно рекомендация, потому что если я буду сглаживать углы, то будет не до конца понятно, что делать. Лучше я буду максимально полезным, хоть и не всегда приятным человеком. На этом все, если есть какие-то работы, присылайте. Будем смотреть, разбирать, если хотите с этим поработать, приходите в клуб системных дизайнеров, где мы это все проходим, ссылка будет под этим видео, ну или пишите в директ. Все, советуйте друзьям, увидимся в следующих видео.